Итак, я начинаю с того, что мы, давайте вспомним, мы с вами создали вот такого вот бота. Значит, этого бота мы создали, это бот просто вовлекающий. Вы его можете ставить как бесплатность и как подогрев ваших будущих партнеров. То есть они как бы прокачивают свои знания, проходя этот тест. Сегодня я приготовил тему такую, база подписчиков под партнерки. То есть для того, чтобы работать эффективно в партнерских программах, у вас, ребята, должна быть собрана база подписчиков. Потому что с кем вы будете работать? Вот хорошо, вы зарегистрировались, стали партнером. Вот. Все у вас есть, все. Кабинет вы получили, инструменты вы прекрасные получили в свое распоряжение. Все у вас есть, вы совершенно бесплатно получили кучу таких мощных конкретных инструментов, о которые я вам рассказывал вот в на предыдущих занятиях, и, и в которых вот говорится в этом тестовом боте. А дальше что? А что дальше? А дальше нам надо работать. Нам нужно работать э, с людьми. А где взять этих людей? Да? Так вот, для того, чтобы эффективно работать партнером, каждый партнер... Да не только партнер. Вообще, вот вы пришли работать в онлайн, да? пришли работать в сеть, в интернет. У вас должна быть своя создана своя подписная база. То есть у вас должен быть круг людей, с которыми вы будете ежедневно контактировать, ежедневно общаться. А где вы это будете делать? Все только новички, да, как бы только начинают свою работу. И у них особых денег нет и оплачивать там рекламу, да и в принципе, ребята, вот чтобы оплачивать рекламу, чтобы пользоваться рекламой, нужно сначала иметь какие-то знания. А какие знания, если вы только пришли, только начинаете, у вас никаких знаний нет. Давайте мы начнем более, так сказать, приземленно изучать, а что же вообще надо делать для того, чтобы хотя бы не зря терять время. Бесплатные способы продвижения имеют свои преимущества. Первое и самое главное – это мы не тратим денежные средства, которых у нас и так сейчас не очень-то много, мы же только зашли, ну, где-то там наскребли на что-то и так далее. Но ничего не бывает без затрат. Если мы открываем какое-то новое дело, обязательно должны быть затраты значит мы тратить будем свое время следующее преимущество это посетители на наши странички приходят постоянно и регулярно но они могут как пришли так и уйти и если у вас им будет неинтересно трафик достаточно целевой и горячий но я вам только что сейчас про это говорил что вы должны работать именно с решением. И посты ваши все, и контент, ваши видеоконтент, он должен быть направлен на решение проблем вашего трафика. И тогда они за вами пойдут и в огонь, и в воду. И купят у вас, и Mercedes за 5 миллионов, и все, что вы им предложите. Потому что вы будете им закрывать их болезненные такие задачи, проблемы решать. Помогать, решать. Помогать. Не решать за них, а помогать, ребята. Ваша задача – помогать, решать. Следующее преимущество – в процессе продвижения вы хорошо узнаете свою целевую аудиторию, ее желания и проблемы, интересы и места, где она обитает. Следующий слайд у нас это будет недостатки, потому что как есть преимущества у бесплатных способов продвижения, так есть и недостатки. Первое это непредсказуемость. Следующий недостаток это сложно рассчитать и сделать прогноз. Вообще практически невозможно. Это что-то из теории вероятности. Следующее, да, вот этот процесс бесплатного продвижения занимает очень много времени следующий недостаток это требует регулярных действий причем вот то что я говорю работать нужно будет регулярно если вы будете знаете раз в неделю или раз в месяц там появляться в этих социальных сетях ну естественно у вас ничего не будет здесь ребята вы должны для себя составить контент план на месяц следующий значит недостаток и это тоже очень большой недостаток, который сразу губит э, многих новичков, которые сразу разочаровываются во всем этом деле и бросают это. Это используемые сервисы и площадки. Те сервисы, с помощью которых они будут общаться. И они требуют э, умения с ними работать, умения их настраивать. Везде надо регистрироваться, создавать аккаунт, разбираться и так далее. И это все требует время. И бывает зачастую много времени. Следующее. Вот для того, чтобы нормально у вас все получалось, вы должны проводить вот предварительно какие-то подготовительные работы. То есть что необходимо сделать, прежде чем начинать бесплатное продвижение. Первое – это надо подготовить площадки, где вы будете собирать свою аудиторию. Это ваша личная страница, допустим. Ну, я вот сделал ВКонтакте, да. Это в Инстаграме тоже. Кто-то работает в Фейсбуке, пожалуйста, в Фейсбуке. У кого-то это в Твиттере площадка, пожалуйста, в Твиттере с ней общайтесь, со своей целевой аудиторией. То есть вы должны сначала подготовить места, где же вы будете размещать ваши прекрасные видеоматериалы, прекрасный ваш контент, тесты приглашения и так далее. Но у нас в партнерском кабинете, ребята, есть, я вам сейчас покажу, есть, э, сейчас открою партнерский кабинет, смотрите, у нас вот здесь есть вкладка обучение, подключенные, да? И вот смотрите, сколько у нас здесь бесплатного обучающего материала. Продвижение партнерского направления в Инстаграм. Здесь рассказывается, как создать аккаунт в Инстаграме, что надо делать. Рассказывается о контенте и так далее. То есть там целый курс. Продвижение партнерки век роста ВКонтакте от А до Я. Здесь пошаговые уроки по продвижению социальной сети ВКонтакте. Как создавать группу, как оформлять страничку, как паблик создавать и так далее. Здесь все рассказывается. Есть рассылка и подписная база во ВКонтакте для партнерки Век Рост. 8 уроков. Кто-то скажет, а я не хочу вот в этих, я буду только в Телеграме. Пожалуйста, у нас есть все про Телеграм. Справочная обучающая информация. 16 уроков. И бесплатно. Все в одном месте. Бегать по интернету и не надо. Следующая площадка, как вы уже поняли, это паблик или группа. ВКонтакте, вы же партнеры компании Викроста, а наша с вами задача приглашать сетевиков, чтобы они становились либо вашими партнерами, либо клиентами вашими. То есть, чтобы они покупали продукцию компании Викроста, а вы с этого зарабатывали. Я сейчас покажу, ребята, паблик ВКонтакте, который я создал для того, чтобы продвигать партнерку ВКонтакте. Я ее так и назвал многоуровневая партнерская программа. И надежная работа в сети без обмана и вложений. Еще я веду аккаунт, мне поручили, я веду его. Партнерский аккаунт. Он называется партнеры век роста. Вы, пожалуйста, тоже. Вы, пожалуйста, тоже найдите этот аккаунт в Инстаграме. И подпишитесь на него как личный сайт или блог. Вот у кого еще есть личный сайт или блог, или ю канал YouTube на YouTube, вы тоже можете его использовать как площадку, куда вы будете приглашать трафик. Следующее, что надо делать, второй этап, это определиться с продуктами, которые мы будем предлагать своим подписчикам. То есть линейка партнерских продуктов. Это самое главное, ребят, что, вы надо, что надо сделать. То есть вы должны что сделать? Вы должны определить свои партнерские ссылки на эти продукты и продающие странички, лендинги с описанием этих продуктов. Где это брать? Вы же собираетесь партнерку роста продвигать. Ребят, возвращаемся опять в наш замечательный партнерский кабинет. У нас есть вот такой вот здесь вот вкладочка магазин открываем магазин и в этом магазине вся продукция, которую можно предлагать сетевикам как клиентам, здесь все есть и описание ее есть и все и самое главное где брать ссылки а вот смотрите вот допустим интерактивный сайт Бот федор для командного рекрутинга значит Смотрите, вот здесь есть вкладочка такая, партнерские, партнерская ссылка. Вы на нее нажимаете, и открывается, он же ваш партнерский кабинет, и открывается уже ваша реферальная ссылка на страницу с описанием. Что мы делаем? Мы ее просто открываем, и смотрите. Это вот уже, как говорится, вы эту ссылочку будете в своих текстах продвигать, и приглашать людей на вот этот продающий лендинг это называется продающая страничка или лендинг и так далее здесь вот есть и видео демонстрация как работает значит и вебинар и демонстрационный этот самый демоверсия здесь есть то есть он может прийти кликнуть по этой ссылочке и пробовать демоверсию да? есть вот видео о новых возможностях конструктора или, допустим, отзывы о сайтботе уже, допустим, пример посмотреть бота вживую, смотрите, демоверсия, вы ее кликаете, вот начинается сайтбот. И мне вот так предлагается удаленка, допустим, я нажимаю. И мне, сколько бы хотелось зарабатывать, ну, я, конечно, много для начала скажу, ну, допустим, я пусть нажму 300, да, баса. вы должны четко определиться. Для себя какие вы будете продукты продвигать поэтому вы должны выбрать себе линейку продуктов которые вы будете конкретно продвигать на которых вы будете зарабатывать про что писать и как писать вот вам пожалуйста изучайте вот эти вот продающие странички их на каждый продукт они сделаны эти продающие странички вы внимательно их изучайте, отзывы читайте и вам все станет понятно, про что писать, как писать и так далее. Следующее, что мы надо сделать. Третье, это подготовить непосредственно инструменты, которыми мы будем собирать нашу базу подписчиков. Если это во ВКонтакте, то надо настроить рассылку в Сэндлере. Можно использовать e-mail рассылку. Потом создадите рассылку и создадите чат -бот. Это и будет ваша автоворонка. Вот как, чтобы они захотели подписаться, вы должны им предложить взамен какой-то бонус. Я об этом сейчас буду говорить. Следующее, четвертое действие, которое надо обязательно делать, прежде чем начинать продвижение платно или бесплатно, неважно, но его надо делать. Это подготовить точки входа и письма, с помощью которых будем собирать базу подписчиков. Это автоматическая воронка, это я вам говорил уже цепочка писем, чат-боты ну, и геймификация, это тесты, квесты, викторины, опросы и тому подобное. Все это заранее делается. Начинать зарабатывать вот так вот, просто не делая вот того, о чем я сейчас сказал, не подготовить вот то, что вот площадки вот эти, не выполнить вот эту всю подготовительную работу. Ну, это будет просто колыхание воды в стакане. Ну и вот смотрите, для более быстрого сбора базы подписчиков под продвижение партнерки, необходимо предусмотреть еще и бонус, который будем использовать для приглашения подписчиков. То есть мы выдаем их за подписку. Это бесплатно. Все, что мы можем выдать бесплатно. Потому что нельзя приглашать людей на пустое место. Вот это могут быть какие-то PDF-книги, какие-то PDF-ки, странички, э, чек-листы какие-то и так далее. Могут быть какие-то видеоуроки, которые бы помогут им освоить какую-то там, ну, решить какую-то сложную задачу для них. Могут быть бесплатные какие-то мини-курсы, их тоже полно в интернете. Их просто заранее нужно найти, сделать ссылочки на них и... Их вы можете просто давать людям как помощь. Задача сейчас пока стоит набрать подписчиков. Ссылка на бесплатные тренинги, вебинары и так далее, мастер-классы тоже может быть каким-то лид-магнитом. Вот то, что, о чем я сейчас говорил, бонусы, это называется лид-магнит. То есть вы формируете лидов с помощью каких-то таких вот подарков, бонусов которые как магнит работают, они людей притягивают, да, как магнит. И поэтому их называют лиг-магнитами. Вот так продвигать партнерку очень сложно. И поэтому вот я все-таки решил, что надо вам помочь. И поэтому задумал такую серию, небольшую серию таких уроков, вот именно по продвижению. То есть как можно продвигать партнерку, используя бесплатные методы. Я показал, где брать ссылки, показал кабинет. Где что и как. Вопросы, пожалуйста, можно задавать. Еще пока нет вопросов. Ну хорошо, появится. Значит, следующее занятие будет в следующий вторник. Также будет в 14.00 Москвы. Пожалуйста, не опаздывайте. Всех жду с удовольствием.